Изначально сделали макет э, из пены, но э, подумали, что это будет очень недолговечно. И потом э, в итоге мы сделали э, скульптуру из бетона и просто ее покрасили краской. Относительно ТТХ, высота изваяния имеется в виду основного объекта, полметра. Тут спросит, а почему для памятника скульптором позировал именно... Ясурим и невеликовато ли кучка? А давайте спросим у авторов. И чё, глядя на него, моя собака какать перестанет? Я Серега Платонов.